да у нас. Я девушка. С ростом Да у нас. Я взрослый. <соцентричный> да не надо. Сидите, сидите. Я я. <соцентричный> Здравствуйте. Семья. Здравствуйте. Что там сильно заколано? Или сюда? Посмотри. Поглядь у нас своего. Ой, кто только не просил продать. Передай себе ну, привет. Да? да? Спасибо. Ой, ты не представляешь. Бежал. Ой, с Овсяновыми пацаны. Да? Устокуйся, устокуйся. А ты знаешь? На Лихачева не четыре живут, они один занимается другой еще с И Что, мне не при... да, да. Привет, передавай. Тебе привет, привет, Ребят, киян, на больничном. Нет, Привет, а честно, нет. А, да. я к нему сегодня а я вообще хотел как-то поддержать, его. денег сейчас нету. Его поддержать надо просто хотя бы словами. Я понимаю. Он не переписывается, у него... Я понял. Очень тяжелая. А так вообще мальчик тяжелой, короче. Ваня, я тоже привет передаю. Спасибо. А шпанюк Андрей не передавал, не знаете? А, шучу. Это у него юмор. Шпанюка? Шпанюка, шпанют. Шпанюта, шпанюта. я такого не знаю. Если бы знала, взяла бы от него привет. Иса, брат, я вижу тебя. У меня капельница, ребят, это чтобы вы понимали, что я реально болею. Слово хотел его Я говорю, Здорово, Всем привет, ребят. Ну, да, буду стараться. А ты не пропускай занятия свои, баксерские. Что звукало это у тебя все нормально? Что, о чем-то? Почти простыл. Я давно болею. А шо с Витей, с что с Витя и Кая с рашен боссом. Всем что-то произошло? О, муравей. Спасибо, легенда, спасибо, брат. И все, нам надо срочно свидеться. Разговор есть. Нет, не шутил. Ты страшнее винома любого. Иса говорит, я вином. Беб, бросай. Алло, прикинь, я все говорю, Иса, встретимся, надо поговорить с тобой. А он пишет, да петухи они все. Уже. А на кого это Ну, за вот всех, то... а... да, любые, да не, брат, я не по этому поводу. Ну и поэтому <смех> потрещал бы. А, ну может быть. Слышал Иса тут за наши разборки. Привет, привет, Птз. Привет, брат. Если хочешь, я чуть-чуть вот этого пугану. Я вот с медсестрой. Делаем капельницу. наверху. Он под пошел с меня, градом льется. Температура спадает. Альбом скоро совсем ребят А какие плакаты? Где ты есть нарисованный? И где... Я не знаю, это надо у Вики у... спрашивать. Спросить, она говорит, Тоха, здорово, брат, здорово, здорово, красавчик. Дядя Гуз, здрасте. Дядя Гуз, здрасте. Диагноз? У -у -у. У -у -у. Да, бубнит, бубнит, сейчас покажу. Такой все некрасивый. Поддерживаешь, да, немножко? Видишь, видишь, как его поддерживают даже. Что даже медсестра машит. Почему <вот> все хорошо? Наркоманика. Ничего, нельзя по... как не крокодил бацан. Крокодил? Это бегемот. Это бегемот Новый наркотик, что ли, бегемот? Да. Да, да, то В ноябре, Анто, 30 ноября, в Москве концерт с Сониксами. Ждем тебя. Какой Макс Лох? Макс Лох? Почему ты на бойцов UFC из Кавказа не подписан? Это на кого? На Хабиба подписан. А еще на кого ты подписан. До Тайсубова подписан. Что это у вас за дискриминация пошла в мою сторону? Еще. Даже, по-моему, на магу подписан. Но мага, пацаны, пролетел в бою. Был бы я судьей. Володя бы забрал его. Наташа, а я что сейчас делаю? Не общаюсь с вами, что ли? Пирацитам, ребят, пера цетам. А по 10, да? а, по, 5. по 5. Ну, я 6, иди, ну, иди по 5. О, 42 у микрофона. Шам, сейчас поедем поэра, чуть попьем, день постоим на улице тихонько, не, не желаешь присоединиться? Я лучше вписать, мы можем как? пойти, на улице прохладно. Сейчас, это горячий у -у -у. А, okay. Я знаешь, куда мам еду, кстати? В, в понедель... Завтра понедельник? Завтра понедельник. Завтра понедельник, понедельник да. Завтра, Завтра на да. Я в курсе, что я еду. на я, е... я еду этот... Э... Кирячка угу. ну, Дима пойдет. Хочу... Киря... Ну, попросить у дяди Васи, чтоб больше Диме внимания уделял. Почувствовал? Вот, собирается с понедельника. Ты, может, кривой, Какими детьми? Мам, Брэнь у дяди Васи уже занимается сто лет. Шамиль занимается. Шамиль да. А, я хочу съездить к и спросить там что. Ну, Вася рад будет. А я что, не рад, что ли? Почувствовал тепло. Не знаю, вроде не. Что а ты раз, серый? Что ты спрашиваешь? Еды хочешь? Ма. Ма. Можешь покормить чем-нибудь Серегу? Перекусить да конечно есть, там суп есть. Будет. будет, конечно, гороховый суп, это самое, самое лучшее, боро. что может быть. Я думаю, что сегодня пахло так? -то? Я, я тоже гороховый суп, обожаю, представляешь? Да, Если не бы не мы не чуть-чуть тише сделали, что да? не надо. Ш... Заглохни! Вот так пусть, Наташенька. Да, да, да нормально. Пусть как -то... ну, что, ну он тоже хочет есть с вами. Ах ты гнида. И самое интересное у них, он э, не уходит никуда. Понимаешь, мне понравилось бы, у Ребят, ну как вам мой эфир? Не да, надо, да, надо. да, да, не драконти его. Да, да. А то это, я за вами как за шпанюком буду ездить потом. Деньги собирать на лечение. Ты покажи мне человека, кто гороховый суп не любит. ёк магарек. Марат, привет, братух. Я в прямом фильме. Спасибо, ребятки, вам всем за вашу любовь. Конечно, спасибо. Всегда спасибо. Это меня мотивирует делать песни. Спасибо, Тоха. Да ты легенда реально русского рэпа и чемпион с первого по девятый класс этот слышал Антон походу был не просто сильный а этот типа вот как э, пвп Лучший из лучших понял вот это в от веса где и он там на каком-то месте в школе стоял Потому что он слишком весовые возрастные можно сказать группы и он бился нормально Антон ты лев по сюда, придурок, так, ну, тихо, покажу сейчас Маркела. Покажите, не надо мне. Маркел, что по ты? Ну, посмотри, мать. Маркел. ты суп будешь есть? Да, да он, гороховый. Давай, красавчик. Попробую гороховый суп легенда. Не панели. Панели. Дей, вот ну, не что тут? Ром, тут что на мне ругать? Что такого гороховый суп? Я убью тебя, Да ничего такого Хорошего. Туда не забудь, хлеб, там в холодильник сам залезть. Ты представляешь, что там творится? Такого не было ни одного боярина на Руси, что у меня в холодильник. Я хочу Я хочу, чтобы у него была пенсия и зарплата, он как помощник мой, понял? И сидел, и друг, и вся хурма. Понял, Дим? Вот такой, как Маркел, и надо такого. С ним весело будет до старости. Он, он будет что-нибудь рассказывать постоянно. Когда надоело, ПР один раз ударил. И самое интересное, что он твое мнение будет всегда разделять. Какое бы оно ни было, понял? Что-то uh -huh. скажешь, так он и скажет. Вот сейчас ему любую мелодию возьми, Дай, и он брат, вот это в натуре. А, то, а тут, а тут по-моему, птичек не и хватает. А, ну, Десик, здорово, здорово. Дёсик, здорово, Десик, здорово, брату. От батя от твоего, Тов. Кашай, привет, огромный. Огромнейший привет. <связь> <связь> <связь> <возгласный> <возгласный> Дёсик, да потихонечку С Димой, он с Валерой сидим У меня дома, капаемся А, я понял, Тох Ну привет Или что мне теперь сказать Поздравляю тебя, брат Я в шоке вообще Ну и про тебя, Тох, тоже разговариваем О, сынок мой Привет, сынок. Где треки, блин? Когда приедешь по хану? Когда к отчиму? л Вика мне пишет, вот ты дебил. Лё, кто-то мне пишет, что с тобой? Да ничего со мной. Ничего, ничего особенного. Дин, дин. Господи, Вика мне, знаешь, оказалось, за что прислала? Типа, она, походу, слышала, что сказал, снюдь есть. Так. Ой. ты, Вика мне не разрешают. Да, я сейчас как раз делаю, рву. Сейчас новое битло нормальное такое. И такой, конечно, трыпачок вот этот пластмассовый, что-то свое. Да, Вик, не отвлекай, да? С пацанами по WhatsApp немножко. А то я редко выхожу. Мне нравится прямой эфир, что я думал, что эта тема только здесь. А, вон и говорит, все слышали хреново. Сейчас я буду, значит, получать. Ля-ля, Вика уже сюда эти пальцы вниз. Валера, объясни, что это такое. Вика, Во-первых, это Валерина, а во-вторых, все спортсмены это делают. А я как тоже причислялся к а тебе к 10.30. 10.30. Это во сколько на Со ракетным. Вон Иса пишет Вик. Это полезная тема. Тестостерон поднимает. Кто? Иса. Кто <связывается> говорит, поднимает. А что-нибудь <связывается> Нет, документиков пачка, которая там там уже вообще без ничего. Назначение я знаю. Нет, никакого назначения. Там книжка метам там лежит какая-то, вот заполненная какая-то вот эта временная, я не знаю, как это называется. Да, вот карта у них на проходной, поэтому мне просто подъехать, сказать, вот у меня завтра процедуры. И в Натуре, ты все-таки ав авторитет у нас в городе для всех. Попробуй... Помоги мне объяснить, Вики, что... Я вообще ни при чем тут. Я не тре... Я... Я тренер. не спортсмен. По-любому, да. А кто на брусьях штуку делает за раз? Шам, что ты с нами чай будешь пить? Он даже Шама уже, видишь. Шам, фригиз тоже за меня. Скажи, Вики все, что ты думаешь. Колег Гапон э, встречались на концерте в Донецке «Мы». Колька была днюха позавчера, по-моему, или вчера. На альбоме будет э, 16 треков, 15 новых, один сингл «Когда-нибудь». Вот так вот. На фитах близкие пацаны, в основном, ни, никого не, не брал только мы. Я уйду. Да, большой у меня сегодня прямой эфир. Наверное, не скоро я выйду еще. Мне нравятся глаза. Что, ребят, помчалы? и Ой, Германия, салют Со скриптонитом не дружу Мы не общаемся Я не знаю, мне не будет ни с кем фитов Понимаете, ребят Мне не нужны фиты Мне нужны друзья мои Так, что там Звонка в альбом, все слышали? Ребят, короче Говорю вам, как есть альбом Я планирую 30 сдать 30-го октября Надеюсь, что в середине ноября он появится везде. Просто я решил первый раз в своей жизни нормально кинуть альбом. Я закину его сразу на цифровые площадки и ВКонтакт. То есть вы можете его ВКонтакте слушать, на площадках сразу можете покупать. Чтобы мне бабос шел хоть раз в жизни сразу и вам. И посмотрим как раз... Я далек от этих топов, от Тюнса, этого всего, но интересно посмотреть, что я вообще там... Вы знаете, что, что не Дракон альбом не выпустит, он постоянно в топе Айтюнса там. Это жесть. Неужели такая легенда, как я? Нет, я не дружу с Гуфом. Я дружу с друзьями. С Исой дружу. С Тохой. Со смоки дружу. Ну или как? Я его называю своим братом, другом. Смоки называют меня по любому каким-нибудь товарищем. ваш это смоки. Это тоже для меня батя. Смоки красава, у меня к нему только положительное всегда. Только хорошее. Смоки красава. Отец. Да фиху, блин. Ну, с Гуфом фит хороший, может быть, да. Но мы не общаемся, как бы, в своей движухе. Да ничего, с Вити с восом все нормально. Я обозначился, ребят. Все нормально. Просто обозначился. Просто обозначился. На будущее. У Зонкова, блин, еще не слушал альбом. Буду слушать. А, мне кто-то постоянно хочет в эфир, что ли, добавиться, я не понимаю. <соценно> ну они, азаматом со всеми на связи. Калуги не знаю, когда, ребят. Посмотрим, что с альбомом. Каски в туре куда-то пропал этого партизана. Не вытащить так просто. Да, спасибо, бро, спасибо. На новом альбоме обязательно что-нибудь понравится вам, ребят. Даже если при самом плохом раскладе вам понравится 2-3 песни 100%. Там есть все читка, есть вокал, есть скиллы. Все есть. И, как всегда, на альбоме ни одного репрезента. На лиричном. Ну как, ни одного. Да не нет, нет что-то я при, при этом прибрехал. Наоборот. Достаточно такой репрезентовый любовный альбом. Хорош. Мне нравится, вы знаете. Кусками нравится. Так, в принципе, мне вообще не нравится свое творчество, музло творчества. Не знаю, как это сказать. Надо, брат, вам не все, текать уже. Есть, есть, да. Нет панды, братан, нет. Фьюз есть. Муравей есть. Марат. Умиван. Ну и девчонки. Такие старожилы хип-хопа в основном. С Фьюзом будет на альбоме трек, пацаны. Удачи, брат, удачи Я тоже закругляюсь mm -hmm. Давай, братан, я вас обнимаю Целую там, Алине большой привет Миланочки, привет Ну и вашей золотой доченьке, естественно Привет, Софьюшка Софьюшка, I love you Ну ничего, Тох, сейчас подрастет Софья Будешь возить ко мне, к деду старому Буду покупать твоей Софье Печенье с конфетами да, Показывать ей гитары свои гитары с пианинами дела потихонечку, ребят, спасибо все нормально, болею очень сильно периодически, поэтому э, как бы как-то так в целом все хорошо только открываю да, то обнял брат Открываю в себе новые стимулы дыхания 25.17 знаю пацанов Ваня Баскак, привет Вася куда-то делся Почему-то Крока забыл совсем, нигде не пишет, не звонит. Да на совести нашего Василия Куленка пусть будет. он своего старого кривого пса забыл? Да, конечно, альбом в этом году, ребят, вы Альбом закончен на 98% 97%. Почему не бреюсь? Бреюсь. Бреюсь. Ну, ничего особо, пацаны, слушаю в основном. Старое что-то. что -то. Чё на, чё на ухо опадает с слушаю. Я давно музы... ну, давно не ищу никого. Никак... не как-то. знаю. Я не говорю, что это хорошо, но отвык совсем от музыки. Да, Спасибо, ребята. И вам всем спасибо. С Тарасом. Трутнем. Нет, не знаю. Я не знаю. Не знаком с парнем этим. Эмима -ми не слушал, к сожалению. Но я верю, что это уровень, наверное. Я... У меня есть жесткая рыбчина, она будет даже на тюльпане будет достаточно жестоко. Менее в чем да. Я, я как бы и не. За руки, за руки. Ага. Валер, пишут, господи, первый раз в твоем эфире, какой ты красивый, у тебя такая плюшевая борода Не знаю, девчонка какая-то, спасибо, спасибо большое, надеюсь Вика не в эфире Друзья, недорого! Скоро приедем к вам по одному делу разговаривать. Почему за него я не пришел? А ты вообще-то с кем ты играешь? А с вниманием? А Спасибо, ребят, за вашу любовь. Эта поддержка всегда меня очень мотивировала, очень теплила. Я благодарен. А, я Микуль, ясно. Благодарен вам за, ну, за любовь, за ваши сердца, за то, что столько лет вы продолжаете меня слушать. Приходите на концерты, братва, мы будем разрывать с новым альбомом. 24 ноября, кстати, я в Донецке ДНР делаю концерт, чисто по-братски, чисто по-легендарному. Сейчас запустимся с рекламой, тоже вас всех жду, дорогие мои друзья. Я на студию у себя пишусь, я построил себе студию. Отдельное помещение. Вот, благораживаю по мере необходимости, пишусь. В принципе, я, ребят, писался всю, всю жизнь вот в такой комнате. Не знаю, сколько она квадратов. Ну, а ну, тихо, дайте вам Маркелла покажу после супа моего домашнего горохового. все а ну, вкусно, я тебе говорю. А ну, как я тебе говорю. Ча... Да, ой, кончено. И чаю попил. Со смородиной. Молодец, молодец. Душа радуется, Сереж, душа да, радуется. Да, да, да, Очень вкусненько. Большое спасибо от души. Это что там, винограда не хотите? Ничего? Яблочек. Фруктов не ходишь, Дима? Да ну яблоко. Завтра мы, кстати говоря. Маленькая рекламка. Может, кто? О, кто появился? Легенда! А что ты сразу в смех такой, брат? Ты на мое на наркоманское лицо смотришь, это я Я болею, потому что вот так вот. Сейчас, сейчас, ребят, сейчас поедем. Да что такое? Чуть -чуть Пельмень, ты слышишь меня? Ты здесь? Я еду. Пельмень. Если ты здесь, напиши мне. Ха, с Маркела. Люб... Сведомый с тебя ржет, что ты наелся. Я в Привет, прямом эфире, мама. И Маркел сейчас в прямом эфире давал Привет, интервью. Вам. Насколько суп вкусный? Конечно, вкусный, очень ты прекрасный. так дергаешь, осторожно, пожалуйста, у тебя иголка торчит. Или... Я роз... дергаюсь? Ладно, не буду. Если дергаешься, ты дергаешься ровно, понял? Как по жизни идешь. А, криво, не, чтобы не ехать? Да. Так, а босенок в эфире сейчас? Босенок, ты слышишь меня? Смотри, а, а то я доеду криво как-нибудь. Угу. Она, ребят, спасибо всем за эфир, спасибо за сердца, за надежды. Скоро, Альбом.